Здравствуйте дорогие друзья меня зовут Артур Роуз и в этом видео я хочу с вами поделиться классными новостями, что на Алиэкспресс в ближайшее время будет разыгрываться квартира в Москве, а также можно будет выиграть до 500 тысяч рублей. Ну во-первых хочу сказать, что в ЕП на Алиэкспресс можно зарабатывать деньги, но если вам не интересно зарабатывать деньги, то вы можете просто пройти по ссылке под этим видеороликом и получить кэшбэк. Что такое друзья кэшбэк? То есть вы делаете какую-либо покупку и часть денег вам возвращается на счет, то есть получается скидка. Поэтому если вам интересен просто кэшбэк, то пожалуйста ссылка под этим видеороликом. Если же вам интересно зарабатывать на EPN AliExpress и также получать скидки на покупки, то также ссылка в описании под этим видеороликом. Также, друзья, когда вы зарегистрируетесь в EPN на AliExpress, вы можете всегда зайти во вкладку Инструменты и тут будет вкладка Купоны. Заходите в нее и смотрим, значит, сейчас подгрузится, так. У нас здесь значит есть дополнительные скидки на различные товары. В общем здесь можно зарабатывать деньги. Естественно ничего просто так не бывает. Естественно нужно всегда стараться. Ну например вот сейчас у меня 1957 долларов 79 центов. И на проверке 5 с лишним тысяч долларов. Если вообще ты ничего не знаешь про EPN Aliexpress то сейчас картинка на экране проходи по ней и там будет целый плейлист видеороликов о том как зарабатывать на EPN Aliexpress. Ну а теперь давайте посмотрим как можно выиграть квартиру от Aliexpress в Москве. Итак друзья через 13 дней на Aliexpress будет всемирный день шопинга он пройдет 11 ноября. То есть 11.11.2016. В этот день на Алиэкспрессе будут скидки до 75%. Прошу обратить внимание, друзья, на то, что это именно Мол, а, то есть это Алиэкспресс, который находится в Москве. Поэтому доставка ну, будет делаться очень быстро, от 24 часов и выше. То есть товар в среднем можно получить за неделю. Итак, дорогие друзья, значит помимо того, что в этот день а, будут большие скидки, мы опускаемся немножко вниз и смотрим, значит, что у нас будет. Будет также разыгрываться однокомнатная квартира от банка Акбарса. Я как понимаю, они партнеры с Алиэкспрессом. А также, дорогие друзья, еще много других компаний запартнерилось. И также с Алиэкспрессом сделали партнерку Яндекс Яндекс.Деньги. И в этот день они подарят, ага, было 500 тысяч, первый же миллион даже. Давайте зайдем посмотрим, что там. Итак, мы видим Яндекс деньги и Алиэкспресс Шопинг на миллион. Дарим 1 миллион рублей за покупки на Алиэкспресс 11 ноября. Значит, какие суммы конкретно будут разыгрываться? Тому, кто повезет и сделает 11 платеж 11 ноября, получит 150 тысяч рублей. Тому, кто в этот день сделает платеж 1111 получит 350 тысяч рублей и тому значит кто сделает платеж под номером 111116 принесет 500 тысяч рублей то есть полмиллиона. Естественно платежи нужно проводить через Яндекс деньги иначе вы не будете просто участвовать в розыгрыше. Но именно в данном розыгрыше на миллион рублей то есть 150, 350 и 500 тысяч рублей. Как я понимаю квартира разыгрывается просто между всеми. Но для того чтобы почитать подробнее условия, ссылку я оставлю для вас в описании под этим видеороликом. Вы сможете зайти по ней и посмотреть все какие еще дополнительные есть бонусы и подарки в этот день. Так как компаний очень много которые в этот день будут дарить различные подарки. Теперь что бы я бы советовал вам сделать дорогие друзья. Я бы советовал вам заранее подготовиться и подумать что вам действительно нужно. Возможно у вас будет день рождения у кого-то из близких. Возможно вы хотите что-то купить себе. Возможно что-то на подарок. Но в любом случае а, сделайте эти покупки именно 11 ноября 2016 года. Просто заранее подготовьтесь, посмотрите, что вам действительно необходимо купить. Может это что-то из одежды или каких-то либо аксессуаров. И все покупки сделайте 11 ноября. Также на Алиэкспрессе и так очень дешевые цены, намного дешевле, чем в любом магазине. Но если вы хотите получить дополнительную скидку, то регистрируйтесь в программе кэшбэк. Ссылка, напоминаю, будет в описании под этим видеороликом. Если же вы хотите не просто купить что-либо со скидкой, но еще и заработать денег на этом тогда обязательно посмотрите видеоролики ссылка сейчас в виде картинки появилась на экране кликните по ней посмотрите пару моих видеороликов и вы все поймете как здесь можно заработать деньги ссылка для заработка на алиэкспрессе также будет в описании под этим видеороликом. Ну что я хочу сказать дорогие друзья в моей команде уже несколько тысяч партнеров и шансы выиграть квартиру и полмиллиона рублей очень велики. Поэтому дорогие мои друзья и подписчики я желаю вам удачи. Также обратите пожалуйста дорогие друзья свое внимание. Когда вы подписываетесь на мой канал вот здесь есть колокольчик. Обязательно нажмите на него и там можно будет выбрать. Уведомлять меня когда приходят новые видеоролики. То есть вы будете получать от меня уведомления, когда у меня будут выходить новые ролики. Это очень удобно дорогие друзья. Также друзья на сегодняшний день у меня на канале 4292 подписчика. До нового года моя цель набрать 10 10000 подписчиков. Если я наберу 10 10000 подписчиков, а это зависит только от вас, так как именно от вас зависит мой канал. Будете вы делиться роликами или нет, будете ли вы ставить лайки или нет, будете ли вы оставлять комментарии или нет. Поэтому дорогие друзья проявляйте свою пожалуйста активность. И если я наберу 10 тысяч подписчиков и я устрою какой-нибудь мега конкурс, а также я солью еще один офигенный метод по заработку денег в интернете. И помни друг что любой может стать любым самое главное знать как.